Анатолий, вот сейчас такая у нас непростая ситуация, на которую невозможно смотреть, наверное, положительно, хотя очень хотелось бы. И в семьях бытуют разлады, потому что мы не привыкли так часто находиться вместе. А в Китае так подавно бум разводов сейчас, после пандемии. Что делать семьям, которые не привыкли жить так долго вместе? Вы знаете, сейчас самое лучшее время... Самое лучшее время для многих очень интересных дел. Я бы посоветовал в семьях заняться вопросами саморазвития. Это Для этого нет необходимости общаться много, можно находиться в одной, в двух разных комнатах, в уединении, заниматься какими-то вопросами, чтением, изучением, смо, смотреть разные вебинары, практики и так далее. Заняться саморазвитием, самое лучшее время. Не а гонят, вот никто наступил, работу. прошу прощения, а если наступил пик, прям апогей, когда уже хочется друг друга убить, а ну, в этом. нельзя? Ну, слово «на улицу нельзя» я бы так не сказал, потому что э, я вот только вчера вернулся из Сочи, я перемещаюсь, сейчас вот ходил э, по делам, по городу, людей мало, но ходить можно. И можно выйти, прогуляться, это тоже, не надо уж так загонять себя, в такие рамки жесткие. Наскаж я вообще... Тюди, как называется книга? Еще раз повторюсь, книга называется «Материнская любовь», которую я лично прочитала. А еще есть огромное количество книг у нашего автора. Вбивайте в Google Анатолий Некрасов, и вы увидите там просто невероятное количество нужных книг. Да. Да, Регина, вы знаете, вот как раз... Семейные отношения, они могут стать хорошей защитой от всего того, что вокруг творится. Нужно понимать, нужно осознавать, что отношения являются самым высоким гарантом и от болезней, и от проблем, и от кризиса вообще. Вот, например, сейчас кризис, а я сумел в кризис, когда все стоит, я вчера только продал свой дом, к примеру. То есть, понимаете, все удивляются, как так можно продал, оформил, все съездил, все вопросы решил. И это в кризис, самый разгар кризиса. Mm -hmm. То есть когда э, вот, строишь такие отношения с собой, с миром, с э, женщиной, с мужчиной, то тогда возникают, действительно, открываются большие возможности. Вот это надо учитывать осознание. Мы же все умные, вы же, у вас передача -то для умных же. А, так вот, э, нужно осознавать в первую очередь, что именно такой подход, такой подход, поиск решений в сложных ситуациях, чтобы быть вместе, искать mm -hmm. эти пути, идти навстречу, где-то поступаться, где-то наоборот, настаивать на своем таком видении идти навстречу, и это позволит решить задачи. Только mm -hmm. так. Сейчас проверяются пары. Вы правильно сказали, что в Китае пошли разводы, а потому что это в основном разводятся не пары, не семьи, а браки. У меня четко есть различие брак и семья. Брак это что-то некачественное, вот оно как раз и проверяется в кризис. Угу. И ничего, в этом ничего плохого нет, то есть все, что плохо было сшито, оно разваливается, только и всего. А семья она не распадется в кризис, она наоборот у нее произойдет такой спайка произойдет, ведь и нас изогнали-то. Благодаря этому кризису, я имею в виду вот, коронавирусу, загнали в семьи для того, чтобы мы разобрались, зачем нам семья. Вот у вас сейчас там, смотрю, ребенок, это вокруг него, наверное, вокруг ребенка много что крутится, соединяется. Это и отец, и мать вместе. Это все, я думаю, способствует укреплению. И вы выйдете, наверняка, да, вы занимаетесь таким просветительским делом, вы наверняка из кризиса выйдете, выйдете с большим успехом, с, как говорится, с большими ресурсами. Вот вам, mm -hmm. вы сами и есть личный пример того, как надо э, вести себя в кризис. Активно, в семье и не бояться этих э, трудностей э, такого. Многочасового пребывания друг с другом. Угу. Ну, а, а если э, люди не привыкли жить вот в такой обстановке и готовы развестись, поняли, что они на самом деле друг друга не знают, они давно не жили вместе по долгу, а теперь в силу определенных обстоятельств вынуждены это делать. Вот. И лучше что в этом случае? Разводиться или стараться укрепить нет, семью? очень Нет, нет. То, когда достигнута точка кипения и дальше только взрыв, который разнесет все, mm -hmm. лучше в это время все-таки кому-то уехать куда-то. Mm -hmm. Куда-то можно, в деревню, в лес, хоть с рюкзаком там, и так далее, неважно. Можно сейчас можно передвигаться любыми тропами, как говорится, можно куда-то уехать. И наверняка найдется возможность куда-то уехать. Нужно mm -hmm. уехать и где-то снимет напряжение, это выпустит пар, и на расстоянии все выстроится по-другому. А дальше, когда уже вернетесь, будет видно, разводиться дальше или нет. Я не против разводов. Я хоть и за семью и пою о семье уже 30 лет, mm -hmm. все мои сорты об этом, но я не против разводов, потому что развод это тоже двигатель, это кризис, который тоже переводит человека в какое-то другое состояние. Потому что за разводом как раз... Часто следует какой-то новый виток в сознании mm -hmm. человека, в твор жизни, в новых отношениях, новая пара. Ведь детям важно не то, что родители вместе. Вот это важный момент. Многие путают. Вот мы будем до смерти убьем друг друга, но будем вместе, как говорится, обнимемся, но убьем друг друга, но зато вместе. Нет, детям важно, чтобы хотя бы один родитель был счастлив. Понимаете? Mm -hmm. Хотя бы один. Так вот, когда. Семья уже наладан дышит, когда уже невозможно что-то склеить, нужно хотя бы попытаться кому-то из них, а лучше двоим, построить свою счастливую жизнь. И если удастся кому-то, хотя бы одному, у детей явно будут шансы быть счастливыми. А вот вы говорите, что очень многое зависит вообще атмосфера в доме очень зависит от женщины. И вот как тревожной женщине, тревожной маме, быть в такой ситуации, когда она не понимает, что делать, когда э, выходить на улицу нельзя, когда во всем городе карантин, когда страны все закрыты, мы изолированы. Как объяснить ребенку, э, что это не страшно, что нужно переждать какой-то момент, что, что вообще в такой ситуации нужно говорить, чтобы не нанести травму ребенку, чтобы он потом не боялся впредь выходить на улицу, коммуницировать с людьми. Потому что сейчас мы э, устрашаем друг друга, э, не, не, два метра не подходите, только в перчатках, маски. То есть к чему приведет вот такое поведение в будущем? Социум наверняка ведь изменится, и дети, которые растут сейчас, наверное, у них будет другое отношение друг к другу. Может быть, они будут более асоциальны. Олегина, вы сами ответили даже на этот вопрос. Практически 99% сейчас, что происходит, это страхи. Это не реальность, это страхи. Uh, у нас тоже маленькая дочь, ей пять uh, с небольшим лет, она сегодня в садике, и мы ведем разговоры вполне адекватные, потому что да, мы говорим, что это есть, нужно опасаться, вот пришла, ручки помыть, там, носик прочистить, все это и так далее, все помазать и так далее, но мы не застряем на это внимание, и она радуется, она общается с детьми, она в, в, в своем обычном детском процессе, что очень важно, когда не надо было выходить. Мы старались дома что-то создать для него такое, которое говорит о нормальной жизни. Это mm -hmm. мультики, это книги и так далее. То есть заниматься ребенком надо, ними, создавая вокруг него привычную атмосферу. Mm -hmm. не, на, не устрашая, не, не находясь рядом, рядом с ним в маске в этой... ужасный. Но как, если необходимо в магазин выходить в маске? Как ему объяснить, что магазин, хочешь на улицу? Давай в маске тогда. Ну, вы знаете, во-первых, ребенка в магазин лучше не водить. Зачем? зачем с ребенком в магазин? Мы даже вот если жена дома одна, она оставляла ее, включала мультики, сама ходила в магазин. То есть это можно сделать такие вещи. Я говорю не нарушать обычный режим жизни ребенка как можно меньше нарушаешь тем более он будет спокоен Угу. То есть создавать для него просто привычные условия. да? Конечно, конечно, конечно. Не нагнетать, не слушать телевидение там, при нем, там, не, не вести разговоры об этом, даже не шутить на эту тему. Ну, уж переводить в шутку можно, если возникает у ребенка вопрос, пошутить можно. То есть снять напряжение, он должен ко всему относиться легко. Тем более дети, они действительно защищены гораздо сильнее взрослых у них мощно работает иммунная система, поэтому, кстати, вот тоже поддерживать иммунную систему, то есть соответствующие какие-то витаминки, там прочее, питье соответствующее, еда, то есть вот это все тоже надо вводить в жизнь для того, чтобы у ребенка был иммунитет на хорошем, в хорошем состоянии. Ну mm -hmm. и главное, конечно, отношения между родителями. Это главное. То есть <говорит> важно выстраивать отношения <говорит> между родителями, да? А не, с, <говорит> это, а не с, это, с ребенком. Ну это даже в обычных же условиях. Если болеет ребенок, ищите причину в отношениях между родителями. Это однозначно. Я никогда не занимаюсь лечением ребенка, когда мне приводят, пока не вылечу родителей. Это бесполезно. То есть вылечить их отношения, тогда возникает у ребенка процесс позитивный. А, а сейчас... Думаете, а как вы думаете, какая переоценка ценностей произойдет в обществе? Ой, много. И вообще кризис, как говорится, ну случилось-случилось, как говорится, не страшна ситуация, а важно, как ты из нее выйдешь. Угу. Вот предыдущий ваш спикер, он говорил, собеседник, он говорил, что Значит, вот в Китае, там, в Японии есть э, понимание кризиса, и вторая его сторона, как э, развитие возможностей. Но в России тоже это есть. В русском языке, вы знаете, есть поговорка: нет худа без добра. Это же об этом. Угу. Нет, нет худа без добра. Да. То есть, то есть то нужно во всем искать добро. Во всем. И вот это, наверное, первая ценность, которую мы вынесем из этого. Надо во всем, в этой, вот в этих ситуациях, которые сейчас нужно в них искать добро. Какое добро? Ну, во-первых, мы стали по-другому относиться к здоровью. Мы увидели, что здоровье, оказывается, не все, не все так гладко со здоровьем у нас и в мире вообще. Поэтому нужно заниматься серьезно здоровьем. Не просто сходил там в бассейн, покачался в фитнес-клубе, и ты считаешь, что ты занимаешься здоровьем. Нет, это не тот процесс. Все гораздо сложнее. И люди обратили внимание на здоровье. Да. Это уже, это уже первый, первый плюс этого кризиса. И кто обратил на это внимание, кто займется уже здоровьем по-другому, вот с чем надо выходить из этого кризиса, тот уже будет на коне. Второе. Mm -hmm. Нужно по-другому относиться и к семье. То есть, как мы уже сначала поговорили, некоторые семьи распадутся, другие сплотятся. То есть ценность семьи явно выросла. Ценность семьи Я считаю, это будет тоже вторым достижением. Третье. Очень многое должно измениться в области медицины. На уровне руководителей государств, на уровне всех управленцев, на уровне самой медицины все должно быть пересмотрено. И все должны понимать, что в том состоянии медицины, которое она сейчас есть, она вообще-то не спасает здоровье нации нужны mm -hmm. коренные изменения, нужны коренные вливания, не солидные вливания в эту медицину, чтобы она действительно стояла на страже здоровья. То есть видите уже какие. Я думаю, что много изменится у нас и в отношении с, с природой, то что ценность природы тоже мы, я думаю, оценим Ой. по другому. Мы я не будем. Я уже... как раз да. хотела задать вам вопрос, как вы думаете, самый важный вопрос? Как мы до этого дошли, докатились? И что сейчас происходит с планетой? Она просто сама очищается? Это такое своего рода эм, экологическая революция? Или это действительно люди сами себя до такого довели? Вы правильно поставили вопрос. Действительно, так оно и есть. Земля нам напоминает, что так общаться с ней уже нельзя. Вы посмотрите, не случайно в Китае возник этот э, вирус. Ну, можно разные причины рассматривать, прочее, но рассмотрим конкретно. Это конкретный факт в Китае. Mm -hmm. А что в Китае происходит? В Китае явное нарушение экологии mm -hmm. общения э, с природой. Там ведь это же пошло с отравления, там э, пошло точнее, заражение через э, э, то, что поели животных, каких-то змеевых, ну или что Понимаете? То есть а Китай славится этим, там же едят все, все, что движется, не движется. Так нельзя. И это действительно Земля напомнила именно через них, где отношение к еде такое неразборчивое. Я считаю, хотя я уважаю эту кухню и так далее, но это неверное, неправильное отношение. Mm -hmm. Животный мир, он тоже разумный, он тоже имеет право на жизнь. Я, я вегетарианец уже 30 лет почти, поэтому для меня эта тема вполне понятна. Я не могу так просто относиться к природе, поедать ее, uh -huh. тем более такую разумную часть, как животный мир. Uh -huh. Растение тоже не так просто, но, по крайней мере, еще можно. Uh -huh. Но животное. То есть вот нам природа показала, Земля показала, что, друзья мои, давайте хотите жить, давайте дружить. Давайте uh -huh. нормально относиться ко всему животному миру. Он живой, разумный. И мы одни на этой планете, в едином пространстве. Uh -huh. uh -huh. Так что это тоже, это тоже изменится, это тоже будет а, пересмотр многих вещей. Я думаю, многие уже перестанут есть вот такие вот вещи. А ведь доходило до страшного даже, ели все и считали это изысков. Ну да, а вот тут, кстати, спрашивают, почему вы вегетарианец, почему стали вегетарианцем? Знаете, я э, много чего прошел в этой жизни, у меня в этом году юбилей, 70 лет, и э, у меня все, всякие были болезни, э, вот, и э, я стоял на краю жизни, сам себя вытаскивал, э, то есть много было всего. И вот проходя этапы с, э, выхода из разных кризисных ситуаций, я потихонечку, потихонечку отметал то, что мне мешало жить комфортно и радостно. Радостно, то есть радость для меня это показатель вообще во всем главный. Если есть состояние радости, значит, окей, идем в этом направлении. Так вот, э, ощущать к телу, прислушивался к телу. На каком-то этапе я отказался от мяса. Просто не стал есть мясо. Хотя жил на Кавказе. Сами понимаете, не просто. Mm -hmm. да. Но отказался. И почувствовал радость тела, почувствовал радость такой. Ну замечательно, хорошо. Но в какой-то момент там от рыбы и так далее. То есть потихонечку я шел по ощущениям тела. И оно меня привело вот к этому состоянию, в котором я нахожусь уже, я говорю, почти 30 лет. И нормально себя чувствую. Мало того. У меня, смотрите, дочь, когда пришла, она, во-первых, уже приходя, еще находясь в животе у матери, она мать заставила не есть мясо, не есть рыбу. То есть жене пришлось отказаться, потому что ребенок не принимал это, эту пищу. И она вот со своего рождения, она никогда не ела мясо, никогда не ела рыбу. То есть для нее э, и грибы тоже. Мало того, то есть не то, что она видит, вот приносит суп, и если там, допустим, э, даже на грибном, на грибном бульоне, я уж не говорю о мясном, mm -hmm. на, она его просто физически она не может к нему прикоснуться, он ей не, не, по, не нравится. Она очень, мы ее вообще слышим очень хорошо. <ръем> к примеру, Но вот, кстати, вот об этом очень важно сказать, надо слышать своих детей. Они многому учат. Мы говорим, фраза известная, избитая, дети наши учителя. А кто mm -hmm. у них учится? Вот реально, кто у них да, учится? Да, да, да. Вот знаете, я знаете, а... у вас, как не стать заложником капризов и требований ребенка И как самому попытаться перевоспитаться, услышать в этих просьбах истину? Потому что не всегда понятно, он действительно этого хочет, или просто обезьянничает, потому что ты показываешь такой пример. Ну, конечно, здесь нужно, вот у вас передача для мудрых, ой, для умных, а следующую передачу вы, наверное, сделаете для мудрых. Я постараюсь. Потому что умных у нас много, а мудрых мало. Так вот, для того, чтобы слышать ребенка, надо действительно обладать мудростью, разделять, отделять вот эти вот капризы и обычные какие-то там вещи. Ну, к примеру, вот э, в прошлом году у дочери было 5 лет. 5 лет, ну, достаточно такой э, рубеж, 5 лет, решили отпраздновать день рождения, как обычно, в садике, там, центр заказа. Ну, в общем, как обычно в Москве. Mm -hmm. Вот. За 5 дней до дня рождения она говорит. Я хочу отпраздновать день рождения в Индии. Ну вот как, Ой, это, интересно. Расценить? как это расценить? Каприз это или нет? Вот, Но, ну, да. Но мы-то ее умеем слушать. И я понял, что это серьезно. Мы за пять дней нашли последние билеты на последний самолет, оформили визу, нашли отель, последний там номер. Ну, за пять дней, согласитесь, не просто, в общем-то все организовать. Но у нас все так складывалось, нас прям буквально вели и привели в то место, где ей надо быть. Mm -hmm. И вот, вот смотрите, приезжаем туда, в этот отель, она встречает там парня, индуса, и с ним проводят эти 10 дней, как говорится, душа, душа в душу. Они там играют вместе в песок, там смотрят мультики, он ее носит на, на плечах по пляжу, ему 22 года. И это было, это была песня. То есть все, и я увидел, что ей нужно было с ним повидаться. Это ее какая-то кармическая задача, которая развязалась таким образом. То есть mm -hmm. теперь в жизни у нее уже не будет этой проблемы, и она с, с Индией уже будет по-другому взаимодействовать. Ведь когда а вы... не решишь какую-то задачу, да. то она догонит в жизни. А как быть тем родителям, у которых, допустим, нет возможности вот так раз и отправиться в Индию? Как объяснить ребенку, что сейчас мы не можем, чтобы саму тебя не одолевало чувство вины? Вы знаете, я вам так скажу: если вы с рождения ребенка, а еще даже с его зачатия начнете его слышать, mm -hmm. научитесь слышать, мы же говорим уже о мудрых. Да, да. Так вот, так вот, начнете его слышать, то постепенно вы приучитесь к тому, что вы будете отличать его истинные намерения и желания от наносных. Это раз. Второе. Если вы ребенка начнете слышать, он для вас создаст, создаст все возможности. Представляете? Он создаст для вас все возможности. Дети, если их... С ними правильно взаимодействует, приносят в семью деньги и в большом количестве. Это надо учитывать. Я об этом отдельно хотел поговорить, это отдельная тема, но это действительно так. Каждый ребенок, вообще, если его слышать, если нормально выстроить отношения в семье, он, он не затратная статья в семье, он приносит деньги в семью. Не менее полмиллиона в месяц нормальная семья, нормальный ребенок приносит в семью. То есть а, у да. родителей... У меня... Анатолий, расскажите, да. сейчас подключилось как минимум еще тысячи три человека. Все <laughs> готовы да. узнать, как да. это, чтобы деньги приносили, дети приносили деньги... Так вот я говорю, надо научиться ребенка слышать еще с момента зачатия. А лучше даже до зачатия. Это тоже надо готовиться к зачатию. Ну, к примеру, вот я готовился как к зачатию. Очень интересно. Я себе, ну, все-таки, возраст, 64 года мне было, когда я решил пойти на рождение. Молодец вообще! Так вот, я что сделал? Я себя загнал в баню на 21 день, в парную, и прогнал свое тело за 21, так вычистил, что я выскочил оттуда, знаете, как после молодильной купели. Вот Вот, вот человек пришел. Да. Я с вами Привет. полностью согласна, что нужно. Здравствуйте. Скажи, здравствуйте. Привет. Привет. Я Привет. полностью согласна, я прям поддерживаю все ваши убеждения, что нужно э, готовиться к детям э, еще с момента зачатия, а еще может быть задолго до, чтобы психологически быть готовым к изменениям, ко всему новому, потому что мы не так только... не привыкли, мы так не привыкли да. к этой неизвестности, мы всегда ее очень боимся. Машет, Машет, вам. Машет, да, да, ты контакты есть, есть контакты. Да. Да. Вот, и мы, и мы к этим всем изменениям, и они нас пугают. Нас пугают э, всякие новшества, нас, нас пугают разные переходы. Возраст вот этот вот, кризисный ребенка 3-5 лет. Разве это не миф? Он действительно существует этот кризисный возраст? Или мы сами себе поставили такую планку? Что вот 3-5 ждите кризиса? Вы знаете, я психолог к тому же еще, так вот я скажу, что все вот эти кризисные периоды придумали психологи. Вот, и мне даже так кажется, если все в семье спокойно, почему должны быть кризисы? Вот смотрите, Регина, у меня семь детей, и я не... Да, у меня семь внуков и два правнука уже. Класс. Так вот, у меня не было с э, детьми, не было ни с одним ребенком никаких проблем кризиса в возрасте, как говорят, там, возраст, э, там, понимаете, переход... А от чего возраст. это зависит? Это скорее кризис э, у родителей? Да, да. А, а все просто. Нужно детей сопровождать по мере их взросления сопровождать соответственно, не относиться к детям до их смерти как к ребенку, как к детю, понимаете? А нужно по этапам, нужно с самого раннего детства уже говорить, что он, что он мужчина, что он женщина, соответственно, помогать им в этом развиваться. С возраста 10 лет называть только полным именем, а не там пухтистиком, зайчиком, Каким-то унизительным моментом. Конечно, можно и погладить, можно и поцеловать, пообниматься, побалдеть там, и ласково поговорить, но в целом всегда относиться по-взрослому. Все mm -hmm. более и более, с каждым годом все взрослее-взрослее. Взрослее. Ведь почему кризис возникает в вот, э, возрасте, переходном возрасте? Потому что действительно дети перешли во взрослое состояние, а родители по-прежнему считают их детьми. конфликт. Mm -hmm. Мы сами создаем этот кризис. Конечно, конечно. А -а -а. Нет проблем. Я же говорю, у меня ни с одним ребенком не было к, э, этого кризиса и не было этих проблем. Потому что я уважительно относился на каждом этапе к каждому из них. А, а вот скажите, а -а -а. Так, э, еще такой а -а -а. тонкий -э -э. нюанс. Ребята, я же разговариваю. А, мы мешаем тебе, все, да ты спросила. Ладно, ладно, да не <рех> тут играет. Сейчас, простите, очень важный такой нюанс, а, тут, а, о который я уже озвучила, что мы тяжело относимся к каким-либо изменениям и сами себе создаем этот кризис. Вот сейчас а, очень много поддержки разных сообществ, а, допустим таких как ЛГБТ, геи, лесбиянки, трансгендеры. Как объяснить ребенку, что вот Такое тоже существует и оно нужно относиться к нему спокойно быть толерантным и ни в коем случае не ущемлять вот как правильно сделать если у тебя внутри у самого конфликт если ты это вообще не признаешь вы знаете вот конфликт надо устранить в себе все начинается с родителей Поэтому родители должны четко понимать, а что это такое, как к этому относиться, то есть занимать определенную позицию. У меня четкая позиция. Все вот эти отклонения, все отклонения, в том числе сексуальные отклонения, это болезни разной формы, разной стадии. Это болезни, психические болезни. Есть здесь болезнь рода. То есть по роду может что-то передать. Ну, например, mm -hmm. волевая, волевая мама, жесткая волевая мама, она с детства могла сломать у мальчика его мужское состояние. И mm -hmm. он уже выходит, знаете, таким, э, в общем, не совсем мужчиной. А дальше mm -hmm. там общество, ну и так далее. Все это легко может... То есть больной, больной род, то есть выпустил в жизнь уже э, не совсем гармоничную личность. Mm -hmm. Больное общество, но общество. Это тоже да. надо признать, что посмотрите, что творится вокруг, все, все это такое поведение, экран и так далее, все об этом. Так вот, толерантность, она должна быть в том, что мы признаем в человеке его право быть таким, но позиция должна быть такая, это болезнь. Mm -hmm. И ну, как, четко объяснять: вот есть здоровые люди, есть э, психически не совсем здоровые, у них определенные отклонения, которые нужно понимать, нужно принимать, но это болезнь. Mm -hmm. Но вот американцы проводили исследования и считают, что теперь это не является отклонением, а это просто нормальный образ жизни, и с ним мириться. Это, это, это как раз больное общество. Это как раз к делу больного общества. А скажите, вот к чему приведет такая толерантность? Ну вот она к тому нас... и приводит, к тому и приводит, что отношения мужчины и женщины перестают быть ценностью. Состояние мужчины уже не, не ценится. Состояние женщины, как женщины, не... какая вам женщина, да? Слышишь? Да, да. Вот. То есть тоже не ценится. То есть происходит, возникает состояние унисекса, а это потеря человеческих главных качеств. Человек-творец не может быть унисексом, понимаете? Человек-творец обязательно или мужчина, или женщина. И самое мощное творение происходит во взаимодействии с мужчиной, между мужчиной и женщиной. Сотворить ребенка нового Бога, может только по-настоящему мужчина и женщина. Других вариантов нет. Как бы вы ни объясняли, в э, сегодняшней ситуации и прочее, прочее ну согласитесь, согласитесь, этот неприложный факт, его нельзя отрицать. Uh -huh. Поэтому это все, все остальное, это больное. Еще раз говорю, больной род, больное, человек, больное общество, ну и, и потом уже становится больным сам человек. Uh -huh. Uh -huh. Но я отношусь к этому, как мы больны? Мы же, мы же не относимся к ним плохо, но ну, больной, но ну, я отношусь к ним уважительно, все, я готов помогать, я помогал многим. То есть для меня это, у меня есть книга, называется Монтенегро вот там как раз я рассматриваю этот вопрос. Монтенегро, ну, Черногория. Обязательно, я обязательно почитаю. Да, вот там рассматривается этот вопрос. Почитайте. То есть это, я вот это вот, то, если у меня есть такая позиция, то у ребенка будет тоже такая позиция. Mm -hmm. Ну а вот сейчас в нашем социуме происходят такие... Изменения, такие трансформации, женщина становится очень сильной, мужчина как будто вроде как слабее, женщина очень многогранная, женщина становится ведущей в социуме и начинает много работать, но я пока не знаю ни одной мамы в своем окружении, которая не одолевала бы чувство вины. Вот она вроде бы работает, ведет очень активный образ жизни, но все равно чувство вины ее не покидает, потому что она мало времени проводит с ребенком, с мужем. Как быть в этой ситуации? Стоит продолжать свой привычный образ жизни или как-то пытаться стать женой из 90-х? Я понял. Ну, шагать назад в историю не получится. Мы уже другие, мир другой. Поэтому надо исходить из того, что есть. Регина, здесь ответ простой. Если женщина чувствует, что в ней преобладают вот мужские качества, угу. и никуда денешься, получила от мамы, от бабушки, там, они войну прошли, клетки да. и прочее, там закалились, и подарили тебе такой стерженек внутри мощный. Угу. Куда денешься от этого? Не выкинешь же его? Как его вырежешь? Я предлагаю не вырезать, я предлагаю не убирать этот волевой стиль. Он тоже иногда нужен для женщины в mm -hmm. этой ситуации. Да хотя бы как, когда родить, хотя бы решиться на рождение ребенка, Тоже воля нужна, в общем-то. Mm -hmm. Так вот, э, я предлагаю развивать, развивать качества другие, женские. Понимаете, вот если взять вот сферу, допустим, вот, вот такая сфера э, женских качеств, где большой... Большая часть мужских каких-то качеств. Так вот, если развивать женские качества, вся сфера увеличится. Mm -hmm. И эти, пускай она просто займет свое место и не будет выпирать, не будет мешать. Понимаете? Надо развивать женские качества. А их вы знаете сколько женских качеств? Я задаю вопрос и смеюсь, потому что женщины даже не то, что не знают свои женские качества, они знают только их. А их более... Понимаете? Более 200 женских качеств. А женщины, в основном, я проводил исследование, живут ну, на 5-7 женских качествах, 10, и хотят иметь рядом принца, у которого, uh -huh. по-настоящему, ну так, милая моя, если у тебя 5-10 качеств только раскрыто женских, из 200, uh -huh. ну что ты хочешь? Uh -huh. Раскрыть хотя бы 50, хотя бы 50, и это уже другая женщина, да, супер женщин. Раскрытых э, вот на 50 э, женских качеств, таких женщин встретить очень мало. Но это счастливые женщины, это супер-женщины, это женщины, известные на семью. А вот скажите, как понять, что семья уже готова к детям? Мне кажется, что когда... Молодые ребята друг другу говорят, я хочу от тебя детей, они не совсем понимают, к чему готовиться. И, и потом компенсируют какие-то свои э, недостатки, свои какие-то глубинные проблемы на воспитание деток. Оригина, вы затронули, наверное, самый большой э, и самый э, трудный вопрос, это вопрос зрелости. Угу. Э, потому что это вот то, что вы задали, это относится к зрелости. На сегодняшний день зрелых, ре, реально зрелых э, психически, духовно э, людей э, на самом деле немного. Даже в возрасте 50 лет психически зрелых мужчин, например, всего mm -hmm. процентов 30. Э, то есть они 50 лет еще не мужчины. No. Очень тебе сложно с этим жить, Анатолий. Да, понимаете, соответственно, но женщин даже, кстати, тоже немало. Не но они, правда, за счет того, что они рожают детей, они все-таки в этот момент созревания происходит достаточно глубокое. Поэтому женщин, ну, зрелых, наверное, процентов 50-60 к 50-летнему возрасту. То есть больше, но не так уж не, не все зрелые. Вот, понимаете. А по сути по жизни идут, в основном незрелые люди, незрелый мужчина, незрелая женщина соединяются два полуфабриката и пытаются создать здорового ребенка. Да. Но вы видите, вы видите, как много проблем. У нас каждый десятый только ребенок условно здоров. Это mm -hmm. Минздрав такую дает информацию. Условно здоров. То есть, если покопаться, то уже не десятый, а двадцатый, наверное, будет. Поэтому именно потому что незрелые создают семьи. Uh -huh. Да, правы, мало того, что пожелать. Но здесь я бы хотел даже такой момент отметить. Ведь чаще всего первый говорит женщина: милый, я хочу от тебя ребенка. Uh -huh. Я хочу детей. Она даже не так говорит, не хочу от тебя ребенка, я хочу детей, я хочу родить. А это в принципе неверно. Uh -huh. В семье проверяется просто. Когда мужчина первый из карт, она, она ничего не говорит, но мужчина первый скажет, любимая, я хочу ребенка". Вот это зрелость. Вот это зрелость семьи, уж по крайней мере, ну уже достаточная зрелость, чтобы появилась. То есть мужчина должен первым сказать. Потому что мужчина созревает чаще всего лет, годам к сорока только, к тому, чтобы по-настоящему быть. Понимаете? Ждите, девочки, ждите. Да. Нет, ждать, ждать можно у моря погоды долго. Я думаю, что вот как раз развитие женских качеств помогает мужчине быстрее созревать. О, тут вопрос, тут все пишут в комментариях, а что же это за 200 качеств и как их развивать? Вы знаете, как развивать, Дам практику. Раз сегодня мы все в этом отдыхаем, у нас каникулы, да. давайте, давайте использовать эти дни для того, чтобы... Стать действительно более женственными. Ведь мы не просто ла-ла разговариваем. Мы же хотим, чтобы вы были все счастливы. Правильно, Рикин? Мы же такую задачу ставим. Да, конечно. Так вот, я предлагаю, дам вам практику. Она проста. Там, записывайте на телефон или как-то. все очень просто. Первое. Ага. прям сегодня, прямо сейчас, по окончательной передачи Составьте список из 30 женских качеств. Из 30 женских качеств. Uh -huh. запишите, прям, вот на телефоне у каждого есть э, гаджет, значит, на телефоне запишите в заметках столбиком, я детально рассказываю технологию, все очень важно, столбиком запишите эти 30 женских качеств. Uh -huh. Обязательно включите туда, обязательно включите культуру, обязательно включите масштабность, протость, нежность. И дальше по списку, сами придумайте. В интернет зайдите, запросите женские качества, вам их вывалят много. <составьте> я записываю. Составьте, составьте 30 качеств. Составьте. Да. Дальше. Вечером, сегодня вечером, вы говорите, завтра я проживаю такое-то качество. И называете это качество. Одно ага. из этого списка. И следом открываете интернет, википедию, и смотрите, читайте, а что оно означает? А, то есть завтра я проживаю нежность. И вот целый день я буду нежной. Смотрю, что да, такое нежность. Но сначала нежность. Вы прочтите в интернете, вечером прочтите, что это такое. Даже если вы знаете, что это такое, обязательно надо прочитать. Это дополнительный процесс самоосознания. И угу. идите спать. И завтра проживайте. Если с памятью туго, то можете значит, на телефоне себе поставить напоминалку, чтобы вам время от времени напоминали, что вы проживаете какое-то качество. И так раскрывать вот. в себе таким образом женственность. В тебе, в других, в ситуациях. То есть пытаться это как-то э, реализовать. Чем uh -huh. плотнее, тем лучше. вечером вы ставите оценочку. Вот против, почему надо столбиком записать оценочку против этого качества? По пятибальной шкале обычно uh -huh. поставили. И заказываете новое качество. Даже если вы совершенно не вспомнили сегодня, все равно заказываете новое. Обязательно. Потому что даже если вы не вспомнили, все равно в подсознании процесс шел, uh -huh, uh -huh. Работа шла. И они между собой взаимосвязаны. Так вот, заказывайте следующее. И так 30 дней, то есть месяц. В конце месяца вы вычеркиваете те, что на 4 и 5. Uh -huh. А вместо них записывайте новые. Их же крести. Да. Вот. Записывайте новые. Мы хотим нашу Мы маму. А для мужчин тоже такая практика работает. Конечно. А конечно, чем, чем мужчина отличается? Ему тоже надо мужские категории. Не только силу. Иметь. На ручке. Простите. Да, ничего, все хорошо. Это мой Анатолий. Да, очень Очень приятно. Анатолий, очень приятно. Очень приятно. Да. Вы слышите, о чем мы говорим, да? А нет, нет, мы специально не слышим, у нас такое правило семьи друг другу не мешаем. Я транслирую все то, что вы на самом деле пишете и говорите, потом рассказываю. Хорошо. Всего доброго. Благодарю. Так вот, вы таким образом заполняете снова 30, еще месяц, и снова выбрасываете на 4-5, записываете новый, еще месяц. 3 месяца. Но mm -hmm. уже после первого месяца это будет другая женщина. Через два это вообще супер. А через три это равный нет. Класс. Спасибо вам огромное за все, что вы сегодня рассказали. Я надеюсь, что мы сделали с вами этот мир добрее, счастливее, веселее. Вам большого здоровья, оптимизма, прекрасных, насыщенных дней, веселого карантина. Вот. Да, веселый, супер. Веселого вам карантина. Вы знаете... Мой лозунг совпадает с вашим, у меня такой, мы ходим по радостной стороне жизни. Вот, да, это вот, вот ваши слова до да Богу в уши, и все да. Да, да, достучаться бы до всех наших читателей, до, до всех наших зрителей. Я, я думаю, мы с вами скоро сможем снова путешествовать, я вот совершила кругосветку, и вообще много путешествую в декабре через Атлантику на лайнере прошел. То есть для меня это обязательная часть, и я с нетерпением жду, когда включусь. И мы можем... Кстати, вспомнил такой момент. Отдыхать – это целое искусство. Надо знать, куда ехать, когда ехать, с кем ехать и зачем ехать, и что ты оттуда привезешь. То есть согласна. очень важно. Если это все знаешь, все супер складывается. Я вот шел в кругосветки, знаете, по южному полушарию а согласитесь, там не все так гладко, и с аэропортами, и со всем, по островам, да. по этому. Вот. И несмотря на это, ни разу не было никакой задержки, никакого нак... никакой накладки, потому что я знал, куда еду, с кем еду. То есть у меня была команда 11 человек, и мы прошли, все супер. Поэтому... Вот искусство отдыхать, это можно отдельно на тему поговорить, это, это очень серьезно. Искусство серьезное. настроиться, на самом деле, вот вы настраиваетесь на определенную волну, и так да. все и проходит. Для людей, которые да. во всем ищут что-то плохое, они всегда найдут это плохое, и их всегда что-то настигнет, какая-то задница, извините. Да, но этого мало настроиться, надо знать, куда, а то не туда настроишься. Согласна с вами. Ой, спасибо. Ну что, благодарю Благодарю вас за сегодня Я надеюсь, что мы в скором времени с вами встретимся В моем шоу «Пятница с Региной» Я вас очень благодарю. жду Рассмотрим какие-то темы более детально Более подробно для всех Надеюсь, получить фидбэк от нашей аудитории И узнать, что именно им интересно Чтобы мы с вами об этом поговорили Здоровья вам крепкого Целую вас, обнимаю всю вашу семью